Такой вопрос мы зададим настоящим панком. Не ожидал такого поворота событий в Лейпциге, что здесь просто жестко все забомблено. Я визуально правда не дивербаций тут нет. Да с махтиера все, махтиера салшпаса дош протест. Вот и это все протест. Все в графике. Вот, коротко. Бля, он извиняет. А на той стороне, посмотрите, там вообще. Там тоже все-все просто за графичено, если так можно сказать. Здесь реально пацаны отдыхают. It, it, it, Добрый день, это Алексей и с нами наш оператор Максим. Сегодня мы начнем нашу серию про замечательный восточно-немецкий город Лейпциг, который знаменит своими, как эти штуки называются? Музыканты. Музыкантами. Музыкантами своими граффити. Поехали! Так Лейпциг или Ляпциг, как правильно-то? Как хотите, так и говорите. Здесь у нас свобода. Мы дошли до одного из зданий, которое полностью убомблено. Ну, здесь, видимо, магазин находится под закрытием. Но, тем не менее, это потом будет стоить кучу денег для того, чтобы все это очистить от граффити. Очередная-очередная арочка. И вот опять все зафигачено граффити. Просто от самого низа и до самого потолка все просто зафигачено. Вот, посмотрите, мы даже во дворе, вот там во дворе все тоже зафигачено. А, ну, я как говорю, это все выглядит очень так а эммейтер любительский в общем все очень так э, несерьезно и еще пока что я не видел граффити как искусство и вот почему-то здесь реально граффити как протест почему почему в Ляйпциге бывшей э, точнее восточной германии граффити вы, выступает не как искусство а как протест почему вот сами посмотрите и вот это все вот выглядит в таком э, быстро выполненном, исполненном стиле, я не знаю, ребята там вечером ночью с фонарями пришли, зафигачили, быстро, я думаю, минут 5-10 максимум, чтобы менты их не, за, не загребли, и еще написали вот это, «Hate cops». Мы ja, Ja, also es gibt beide Seiten. Manche Leute wollen wirklich einfach nur Schaden machen und haben ihren Spaß dabei und manche Leute wollen damit wirklich was erreichen. Es ist ja auch oftmals Kunst. Ja. Also ähm, das merkt man ja auch an anderen ähm, Graffiti-Künstlern. Die sind jetzt wirklich berühmt und Leute zahlen halt richtig viel Geld. Und das ist einfach Kunst, die auch von der Armut kommt. Weil, ähm, в meistens sehr runtergekommen sind und ähm, sich nicht darum gekümmert wird und die Leute machen das einfach schöner damit auch oft. Ja. So natürlich, es gibt, ähm, wie auch gesagt, es gibt Leute, die machen halt nur ihren Namen hin und das sieht nicht so gut aus, aber es gibt ja auch Menschen, die erzählen wirklich Geschichten mit ihr. 10 минут 20 от центра отошли и все в граффити, все в граффити. Бля, извиняюсь, а на той стороне, посмотрите, там вообще, вообще убийство. просто. К чему я пришел? К какому заключению я пришел после всего увиденного в Лейпциге? Вот, я сказал наконец-таки правильно, Лейпциг. А, то, что здесь очень много протеста. И этот протест, скорее всего, обусловлен тем, что люди здесь не могут принять капитализм. Они выступают против капиталистических ценностей. Здесь очень много панков. И посмотрите, как вот капиталистическая реальность в виде этого магазина, продуктового магазина, подстроилась под граффити, чтобы здесь не бомбили на этих стенах. Они сделали такие граффити, чтобы вот как бы... Ну, у нас уже забомлено, как бы, ребят, извините, здесь стены не надо портить. Мы как бы с вами, ну, выходите к нам, пивас покупайте, там, хлебушек. Мы как бы с вами, мы поддерживаем граффити-культуру. В общем, вот такое вот... Ну, стены здесь, да, граффити такие все, такие эти... Под, не знаю, под мексиканский стиль, под скейтбордистов все исполнено. В общем, немного такое все достаточно все равно гламурное и совершенно не панковское. Но у магазина сидят панки. Магазины убиты просто все в граффити. это, ну, владельцы магазинов, конечно, куча бабла стоит. Вероятно, они уже давно исполнены. Но у владельцев магазинов даже нету денег для того, чтобы это все уничтожить. Посмотрите, они пытались обскрипстить краску, ни черта у них не получается. Ну, честно я признаюсь, я не ожидал такого просто размаха и люди здесь, ну, даже не знаю протест. Ну вот на этом старинном здании, вот это старинное здание, нижний этаж он полностью забомблен и также стикерами заклеен. В общем, как бы все это достаточно очень печально. Wer seid ihr? Oder was, was ist das für eine... Oder seid ihr das oder seid ihr es nicht? Wie sind die echte Punkse? Was ist das für eine Kultur? Jeder kann Punk sein. Jeder kann Punk sein. Ja. Ja. Ja. So, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, du bist oder du warst Punk, ich könnte nicht sagen, dass du es nicht warst oder nicht bist. Du kannst machen, was du willst und äh, solange du nicht die Freiheit von jemandem einfängt. Mach, will, везде, везде вот это присутствует. Везде здесь это присутствует. Как нам сказали панки, панка может быть каждый, и в том числе даже клерк, и ходить на свою работу в белой рубашке, но тем не менее вечером или в ночи он может выходить и бомбить вот такие граффити, тем самым пониж... занижать стоимость своего жилья. Попалась очередная работа в стиле граффити. Ну, здесь было все сделано на такой цивилизованный манер, там домики, лужки. Ну и поверх этого граффитчики забомбили свои имена, теги. И ну давайте пройдем, посмотрим, что там дальше есть. Вот это как как мы понимаем, это видимо изображение города Лямцик. Вот поверх этих всех цивилизованных граффити с клерками имеются уже теги графичиков я такого еще нигде не видел, но ляпцы действительно просто утопает в граффити. Но это тоже такое интересное решение вопроса, что вот а, жильцы, а, чтобы на стенах не бомбили, они сделали таким образом. С одной стороны, эти оргалиты препятствуют а, полноценным каким-то тегам именно на стенах домов. С другой стороны, они опять же demonstriert graffiti. -Eskusten. Also wenn, wenn ich euch richtig folgen kann, dann kann jeder Bank sein, der frei ist, der macht was er will. Der, der kann auch Top-Manager sein oder weiß was ich. Egal. Die Frage, die man sich stellen muss, ist man wirklich frei. Ja. Ja. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, ist man wirklich frei? mit dem, was man macht. Prost. Dem, macht, dem, Мы попали в местность, которая называется Wall of Fame. Это местная, одна из местностей, которая äh, дана под граффити. Здесь можно легально рисовать, исполнять граффити. Граффити-райтеры, так сказать, используют эти стены в, своем, в своих äh, нуждах, то, как им это нравится. И Опять же, здесь мы можем наблюдать достаточно такие олдскульные граффити. Граффичики здесь боятся сниматься, и поэтому они попросили их не снимать. Сейчас происходит процесс. Под одним из граффити можно встретить надпись, которая обозначает, что в нашей местности никто не разговаривает с копами. Вот. В общем, достаточно резкие парни, эти восточные немцы. В общем, но мне это нравится, и я думаю, что надо продолжать снимать обзор про грачити, сцену в Лейпциге. Очередное здание и, опять же, Основание здания конкретно разбомблено. Ну, здесь уже никто даже не пытается чистить, потому что ну с этим уже бороться невозможно. Везде, здесь все просто забомблено. Я такого еще не видел. Восточная Германия в виде лекции заявляет о себе таким образом. И я так понимаю, что буквально в последнее время, скорее всего, граффити здесь вот достигло такого апогея. И власти просто уже не в состоянии с этим бороться. Тем более они могли бы запретить продажу баллонов. Но, как вы понимаете, что продажа баллонов э -э, это бизнес. Ну, на самом деле, вот если поймают за, такой, э -э, за таким делом, то ну, может быть первый раз будет штраф в несколько тысяч евро. Потом, если будет несколько задержаний, то может дело дойти до суда. Некоторые графички за свои э -э за свои вот такие увлечения находится в тюрьмах и на самом деле ну вот как бы я не знаю судите сами это а, нормально или нет за и попадать в тюрьмы но ну, то что вот происходит данном, на данной улице она видите достаточно тихая спокойная но тем не менее дом просто весь убит дом просто убит все, народ, я уже устал, я устал здесь просто, я, у меня комментариев нету, э, все это комментировать, здесь просто такой беспредел творится, да? граффити везде, просто везде, И это просто, ну это реально круче, чем в Берлине.